Всем привет, ребят! с вами Черри, и это новое видео в формате предыдущего видео. Ну что ж, поехали. Итак, думаю, все вы знаете о синем ките, и уж тем более знаете, что это такое, и с чем его едят. На днях мой друг дал мне свою фейковую страницу, и я зашел на нее, и начал искать кураторов для того, чтобы снять для вас троллинг кураторов, естественно. Но в итоге я нашел парочку таких, но, к моему сожалению... Никто из них даже не оказался школьником-куратором или что-то типа того, для того, чтобы их потроллить. Один начал играть с самого начала, другой раскрылся почти сразу. Ну и тут я подумал, эх, облом, не сниму я троллинг-кураторов, ну да ладно. Но потом, на следующий день, а точнее вечер, мне написала одна девушка. Угадайте, что она мне написала? Правильно. Ты куратор? На что я задал ей встречный вопрос? С чего ты взяла? И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, та фэк-страница, с которой я сидел, оказалась в какой-то группе. Ну и я, естественно, задал ей еще один вопрос. В какой группе? Оказалась ссылка на мою страницу. Естественно, ответ не последовал. Ну, я и забил. Ну, подумаешь, оказалось и оказалось. С каждым бывает, буквально через 15 минут, мне прилетает обычное такое сообщение с текстом «Привет». Ну, на что я и отвечаю «Привет». Потом она задала все тот же вопрос. «Ты куратор?» Но я и решил, может послать иногда и все. Но в итоге я спросил, «Ты хочешь поиграть?» На что получил неоднозначный ответ «90 на 10». Ну, я и подумал, что 90% это значит «Да», а 10% значит «Нет». После чего я и написал. Ну, если ты хочешь поиграть, то я пошлю тебя на, и надеюсь, ты мне больше не напишешь. На что получил следующее сообщение. Я не хочу играть, я не тупая, как некоторые люди. Но тут-то я понял, что она вроде как умная. После она задала все тот же вопрос. Не куратор ли я? Я ответил нет. И она скинула мне группу, которая называется Синий Дельфин. Игра. Дословное название и вроде бы хорошее прикрытие для синего кита. Группы с названием синий кит сразу же банят, а тут синий дельфин, но тут все оказалось куда сложнее. Эта группа, а точнее люди в ней ищут кураторов или тех, кто хоть как-то связан с игрой синий кит. Пишут ему куратору и если человек оказался куратором, то они пытаются его всячески забанить или задать властям, что, по моему мнению, у них не очень получается. Ибо мне уже писало несколько человек, которые говорили мне, что вот на тебя уже подана жалоба из дельфинов и бла-бла-бла. В итоге страницы так и не забанили. Хотя, это скорее всего из-за того, что я четко и ясно говорил им, что я не куратор. Я их просто посылал нахуй всячески прикалывался с ними. Но это по-любому не из-за этого. Потом мне написал еще один человек, и все с тем же вопросом. Потом еще один, и еще один. В итоге мне написало аж 12 человек. При том, что не все хотели сдать меня властям или забанить. Некоторые реально хотели поиграть. По крайней мере, подавали себя так, что хотели играть. А некоторые решили, что проще будет просто написать «Хочу в игру» или «Я в игре». В итоге они получали от меня только одно сообщение. Я просто говорил им, что я не куратор. Я посылал их нах, нах, нах, поводить, и мне писать. После, когда я уже забыл о них, вечером следующего дня мне приходит новое сообщение и все с тем же вопросом не куратор ли я в общем я прямым текстом уже спросил ты хочешь играть в это говно на что она ответила да хочу попробовать на что я начал кидаться матами только в путь она, естественно, просила писать без матов. На что я ей ответил. Такими даунами, как вы, невозможно без матов. И знаете, что она мне ответила? Вот серьезно, вот такого я не ожидал. Вот от этого я просто упал. Почему, если подросток идет играть в синяки, то это значит, что он даун? И вот тут я реально просто, ну, упал на землю. Сейчас я вам отвечу на данный вопрос. Потому что... Неконченные имбецилы долбанулись со своим китом, чтобы этот... Кит приземлялся на них в следующий раз, когда будет выпрыгивать из воды. сколько как у меня бомбит. Ах. Каждый, кто играет в синего кита, просто чейсвешная мразь, которая думает только о себе и о том, какие же у него проблемы, которые можно решить только посредством суицида. Запомните раз и навсегда, те, кто играет в синий кит, или те, кто знает тех, кто играет в синий кит, вы конченые дегенераты, умственно отсталый человек. Если вы думаете, что у вас могут быть супер, мега, гипер, ультра проблемы в вашей 14, 15, 16 лет, то просто подойдите к своим родителям и спросите у них, как им жилось в вашем возрасте. Особенно те, кто сейчас богаты, ну или хотя бы могут себе позволить каждый год ездить куда-нибудь отдыхать за границу у кого есть хорошая машина, крутой телефон просто подойдите к отцу с матерью и спросите пап, мам, а как вам жилось, когда вы были в моем возрасте? я вам даю гарантию, что 90% ответят, что жили хорошо но будьте настойчивее и попросите рассказать в подробностях в итоге вы получите что-то вроде этого жили в небольшой квартире или в маленьком доме где-нибудь в деревне. Отец и мать работали на двух работах. Приходилось самому работать, чтобы как-то прожить. А богатые, ну которые сейчас богатые, ну, жили точно так же, как сейчас живут некоторые студенты. Либо в общаге без денег, либо дома с родителями. У них также не было денег на еду, на крутую одежду, на супертелефоны. У нынешнего поколения уже есть все, что им нужно. И им ни в чем не отказывают. Сейчас вы можете сказать, что, ну, черри, ты же тоже относишься к нынешнему поколению. Да, ребята, отношусь. Но я не ною из-за того, что у меня там какие-то проблемы в семье или в отношениях. Мне 17 лет, скоро будет 18, я знаю, каких усилий стоит то, чего я хочу. Я сам работал в 16 лет на заводе. Да, недолго, но работал. И я собрал себе денег своим трудом на вот этот вот ноутбук. Да, он не лучший ноутбук, и он стоит недорого, по нынешним меркам, ну 50 тысяч, которые он сейчас стоит, может даже меньше, это мало. Он куплен моими деньгами, вот этот вот телефон я также купил на свои деньги, которые уже можете видеть разбит, треснут, но я им до сих пор пользуюсь, уже почти год. Все это куплено моими честно заработанными непосильным трудом деньгами. Я вставал в 6 утра, потому что к 8 мне надо было на работу. И я там был до 4, а то и до 6 часов вечера на заводе. Я работал, я копал грязь, лопаты, мусор всякий. Таскал тяжелые балки на плечах. Плечах. Да, сейчас все, у кого есть телефон и он ломается, в частности, iPhone, быстро берут и покупают новый или пере, не знаю, перепродают старый. Берут себе, ну, как бы обмениваются. Ну, вы поняли. У меня у самого есть такая знакомая, которая меняет уже, наверное, 15-й айфон, не знаю. Все потому, что он лагает или экран опять сломался. Я к чему веду, ребят? Те, кто кричит, что у него проблемы и бросаются из окна, они всего лишь пытаются привлечь внимание. И все их вот эти вот проблемы по типу «меня не понимают родители», «они ругают меня за плохие оценки», они не ругают вас. Они дают вам урок, что делая плохо, ты будешь получать плохо. Делая хорошо, ты будешь получать хорошо. Получил четверку по какому-нибудь предмету, тебя похвалили. Тебе приятно, родителям приятно. Или вот еще пример. Вышли неудачные отношения 13-15 лет, особенно у девушек. Все, истерика, ванильные посты ВКонтакте, прослушивание ванильной музыки. В конечном итоге. Порезы на руках, думаю, многие знают. Или синики. Уже многие парни и девушки сбросились с крыши домов или повесились из-за неразделенной любви. А ведь на самом-то деле, ребят, все эти проблемы фигня. Вы вырастите, родители больше не будут вас ругать. Не задались отношения, значит не судьба. Найдешь другую, да, по недельку, ну две, ну три максимум. Потом забудешь, будешь даже вспоминать и ржать от этого. Сам проходил, сам знаю. Просто одумайтесь, ребят, вот серьезно. Кому станет легче от того, что не станет вас? Никому. Как бы вы ни думали, что родители вас ненавидят, они вас все равно любят. Можете не показывают этого. Даже не родители, бабушки, дедушки, братья, сестры. Те, у кого остались бабушки с дедушками или прабабушки с прадедушками. Они воевали не за то, чтобы мы тут сидели и ныли в своих контактиках. Конечно, развел я тут. В общем, подведем итоги. Никому не станет лучше от того, что вы покончите жизнь с самоубийством. Серьезно, вот вы знаете хоть кого-то, у кого родственник или близкий человек покончил жизнь суицидом? Вот вы просто спросите у них, они счастливы после этого? Им весело? Они рады? Нет. Вся ваша неразделенная любовь и вот эти вот проблемы пройдут. Вечные ссоры с родителями из-за того, что они вас не понимают. Тоже, если вы просто сядете как-то раз и поговорите с ним. Просто расскажите не с родителями, так с теми, кто поймет, Бабушками, с дедушками, с братьями, с сестрами, с друзьями, с кем угодно. Просто поговорите об этом, чтобы вас поняли, вас поддержали. Особенно бабушки и дедушки. Расскажите им о своей проблеме. Она их не удивит ни капли. Они пережили гораздо больше, они пережили войну, у них погибали родные, друзья. Но при том сейчас они радуются жизни, живут себе спокойно. Даже на старости лет они не ноют, что что-то когда-то было не так. Ваши проблемы уйдут с годами. Что там с годами, с минутами, если вы прекратите просто о них думать. И тем более трепать об этом всем. В жизни каждого человека есть смысл. Просто нужно его найти Жизнь это то, что но ну, нельзя купить в магазине, она бесценна. Цените свою жизнь так же, как цените своих родных и близких. Не забывайте, что в этом мире очень много зла. И лишь единицы не поддаются этому злу. А синекит это и есть то зло. Я никого не призываю искать кураторов по всем этим пабликам. Но если уж вы ищете таких, то пожалуйста удостоверитесь на все сто. 100, а даже 110 процентов что он куратор и только потом пишите ему и сдавайте его властям Ну а если вам понравилось это видео и вы остались неравнодушны то вы можете подписаться на мой канал перейти по ссылкам в описании и оставить свой комментарий с вами был черри всем пока